То есть раз-два-три-четыре-пять-шесть, раз-два... Никаких вот этих трак... трактористов, а? А у вас между ног, господа. Пошли по кругу. По фуншую, да, по фронтальной стоечке. Пошли. Разноименная рука, нога. Все удары. Короче, сбоку. Короче, снизу. Тянешься. Разведи кулаки. Алин, разведи руки. Опять узко ставь. Стоп. Ребят, стоп, стоп, стоп, стоп. Вы не бьете. Вы делаете какое-то движение рукой, но ну, если бы были на тракторе... Так То так-то нормально. В любом случае у вас здесь должно быть... Это ударное движение. Удар все равно это что такое? Это выбрасывание, вылетание кулака. Логично? То есть у вас по факту происходит свободное действие. Посмотрите на меня. Раз. раз. А вы идете вот таким образом. Вытащите свои руки. Вытащите спиной еще чем-то. У вас под шаг это все равно толчок идет. Короткий, маленький. Раз, раз, раз. Вот оно. Вот я хочу, чтобы вы вот так походили. Вот это сверху вниз сбрасывание. Смотрите еще раз у меня. Раз, раз, раз. Смотрите, вниз, вверх. По факту где-то вот такой элемент включается. Посмотрите. Толчок носочком ноги. Но поэтому тренер сказал, что идти вперед, надо и сзади товарищ по башке бьет. Поэтому я еще эту ногу выставляю вперед. Как бы я хочу, чтобы вы в воздухе били. Не остановили сейчас, паузу вот здесь делали. Не вот это движение, не с пяткой бедром, а именно выбрасывание. Раз, раз, раз. Вот это инерционно. Сброс сюда шел такой. Поехали. Вниз-вверх. То есть рука вылетает и обратно сама приземля, и обратно возвращаешься. Вот. Мягче ноги. А зачем ты трясешься еще? Во-во-во-во. Не надо на носки вставать, не надо выпрямлять колени. Свободнее иди. Логоточки вовнутрь. Бей прямые удары только. Ай встань, дай дай руки, да что ж такое? Иди ко мне. Таз назад убери. Вот. Опусти кулаки. Убери таз назад. О! Ну убери таз, жопу назад убери. Вот, и твои руки висят на спину. Вот ты не, не руки-лаки поднял, ты локти согнул. Вот теперь у тебя локти висят на сочке, но Не гни-кисти. Вот дай мне руку. Не на, ничего спиной не делаешь. Вот просто руку. Вот, выкрутил, вкрутил. Давай. Во, локти уже. Плечи расслаблен. А побежали, побежали, побежали, побежали, побежали, побежали. Что, бежать не получается? Бежать, бежать. Время, соп, неудобно, да? Правильно. Естественно, а? То есть неправильно. Естественно, не то, что неправильно, но некомфортно. Любое некомфортно, если не сильно эффективно. И тогда вот здесь у вас уже включается что? Бежать. Шагать еще вот так вот, ломать нормуль. А бежать так не получится. Под разноименную, под разноименную ногу не получается бежать. Тогда бежать как получается? Под одноименную ногу. Вот вас он поднимает, да-да-да-да. Но по факту у вас сейчас и была, бьет-то какая нога? Одноименно. Поднимая коленки, но очень вас обращаю ваше внимание. Не опускайте пятку, не просто не касайтесь, а не опускайте. Побежали. Не опускается пятка. на стоп. коленки поднимай, поднимай коленки. Не торопись руками, пожалуйста. Отпустите впереди ведущего. Руки за ногами успеют. Поднимай, вот на месте, побеги, поднимай коленки. Открыть рот. Так, бейте только прямые удары. Руки вот сюда, локти переставь. Беги, поднимай коленки на носках. Выкидывай, выкидывай руку. Быстрее. Быстрее бежим вперед, быстрее ногами. Не суети руками. Время. Шагом, вдох, выдох. Так удобнее. А? И еще раз, вдох, выдох. Продолжаем.